Чем больше вы думаете о долгах, тем больше долгов становится в вашей жизни. Как выбраться из этого замкнутого круга? Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангулярный КСМ. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк на видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а нам пора вставать. Почему долги? Это замкнутый круг. Чаще всего эти проблемы тянутся еще и с детства. Возможно, у ваших родителей были проблемы с деньгами. У меня нет проблем. Возможно, родители часто беспокоились о деньгах, о том, что их может не быть, или их не хватало, или у них были долги. И так, войдя во взрослую жизнь, вы начинаете себя программировать, вы уже запрограммированы на то, что проблемы с деньгами это в целом норм, что все так живут, и эта история, она нормальная. А дальше случаются какие-то события, и причем не обязательно негатив, события возможно это просто что-то затратное это может быть свадьба может быть вы полетели куда-то в отпуск и взяли деньги в кредит либо еще какое-то другое событие которое привлекло сначала долги и в итоге программа начала выполнять свою установку у вас появились долги у вас не хватает денег на их оплату и чем больше вы об этом думаете мне не нужно думать тем сложнее становится ситуация тем больше долгов становится в вашей жизни вы не можете никак разобраться в чем же проблема почему так происходит именно с вами но как я уже сказал проблема ваших установках и этот замкнутый круг нужно обязательно разорвать и на самом деле есть достаточно простые упражнения чтобы выбраться из этого замкнутого круга причем они подойдут абсолютно каждому неважно в какой ситуации вы сейчас находитесь если вы будете регулярно их практиковать то гарантированно ваше финансовое положение улучшится достаточно быстро итак первое упражнение вам нужно обязательно изменить свои установки по поводу денег самая трудная борьба это борьба с самим собой если с деньгами у вас проблемы то значит насчет денег у вас точно есть негативные установки. Например, такие, что денег вечно не хватает, что я все время живу в долгах, что деньги это зло, возможно. Придумайте еще свои, я думаю, они у вас точно есть. И если вы живете с такими установками по поводу денег, то можете даже не надеяться, что в вашей жизни их станет больше. То же самое и с долгами. Вот. Но над этим инструментом, точнее над этой проблемой можно работать. Для этого вам нужно свои негативные установки заменить на позитивные. И сделать нужно это обязательно в письменном виде. Выпишите все установки, которые у вас есть Найдите 20-30 Не останавливайтесь на одной-двух, потому что их наверняка Больше. Выпишите и напротив них Напишите позитивные Противоположные. Например, деньги Это возможности. У меня Достаточно денег. Есть у меня деньги Есть. И я могу Делать накопления. После того, когда вы Выписали все свои положительные установки По поводу денег, начинайте регулярно Их проговаривать по несколько раз в день И в какой-то момент ваш мозг Начнет меняться. Он начнет принимать эту историю о том, что с деньгами в вашей жизни все нормально. Естественно, не ждите волшебной таблетки, быстро все не произойдет. Но если вы будете регулярно это делать, то очень быстро в вашей жизни денег станет значительно больше. Итак, второе. Вам нужно начать фокусироваться на хороших моментах в вашей жизни. И этому придется учиться. Потому что если изначально мозг запрограммирован на негатив, то чаще всего мы обращаем внимание именно на проблемы, которые с нами случаются. А хорошего как будто его вообще совсем нет. Вот, поэтому, опять же, это нужно делать в письменном виде. Придя домой вечером, выпишите 10 пунктов, что хорошего случилось с вами за сегодня. Обязательно, повторюсь, сделайте это в письменном виде. И, скорее всего, первый раз вы столкнетесь с такой проблемой, что вы не найдете 10 пунктов. Потому что мы на этом не привыкли фокусироваться. Но если вы будете заставлять свой мозг работать и заставлять то а, в какой-то момент а, пройдет неделя, может быть две и а, мозг автоматически начнет подмечать а, хорошие вещи которые с вами происходят пишите все что угодно это не обязательно должны быть какие-то крупные события это может быть то что вам повезло а, не знаю быстро пришла ваша маршрутка было свободное место вы прошли куда-то без очереди. Подмечайте именно такие моменты и поверьте, это работает. Это позаболит вам также быстрее выбраться из вашей финансовой ямы. Итак, третье. Если вы освоите этот инструмент, то я гарантирую, что денег в вашей жизни станет значительно больше. Давайте разберемся, с какой энергией вы тратите деньги. О чем вы думаете, когда вы идете в магазин? Например, вы думаете о том, что почему стоит все так дорого, почему я ничего не могу себе купить, почему я должен переплачивать. И знаете, именно с такими мыслями большинство людей и ходят в магазины, когда хотят себе что-то купить. И это когда речь еще идет только об обычных продуктах, когда речь заходит о каких-то вещах, например, нужно купить себе одежду или еще что-то, то там негатив возрастает еще во много раз. И проблема в том, что в нашем обществе это воспринимается как норма. Но я вам скажу, что это ненормально. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь На самом деле в ваших силах и это сделать очень просто Изменить эти мысли Если вы в любом случае собираетесь купить те или иные продукты То зачем покупать их с негативной энергией Почему не сказать себе, как здорово, что я могу купить себе эти огурцы или эти помидоры Как здорово, что я могу купить себе эти ботинки Как здорово, что я могу оплатить детский садик для своего ребенка И на самом деле факт не изменится Вы все равно это сделаете но то, с какими мыслями вы это делаете, кардинально меняет вашу ситуацию. Либо вы еще больше погружаетесь в долги, либо вы начинаете привлекать в свою жизнь в финансовое благополучие. Этому навыку, как и двум предыдущим Точно так же придется учиться Он не придет мгновенно Но если вы будете регулярно тренироваться То со временем вы его освоите Естественно, вам нужно будет запастись терпением Я не потерплю Мгновенно ничего не происходит Если прямо сейчас у вас есть какая-то острая проблема с долгами Которую вам нужно решить То, во-первых, вы можете всегда обратиться в нашу компанию За бесплатной консультацией Наши юристы детально разберутся в вашей проблеме И подскажут, какое оптимальное решение Подходит именно вам А чтобы вам было проще практиковать те навыки о которых мы рассказываем для этого мы создали специальный чат в, чат в котором мы разбираем как раз эти моменты как избавиться не просто от долгов а как добиться финансового благополучия как избавиться от безденежья как сделать так чтобы долги больше никогда не возвращались в вашу жизнь поэтому обязательно вступайте в этот чат это естественно бесплатно там вы сможете не только получать информацию но также и общаться с другими участниками ссылочка будет в описании Друзья, не ждите, начинайте действовать, решайте свои проблемы с долгами прямо сейчас и повышайте свой уровень финансовой грамотности. Ну а с вами был Унгурян Александр и компания Должник прав. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пора вставать!